Очень многим людям хочется все сразу и быстро. Это детская позиция, инфантильная позиция. То есть э, осознанный человек уже понимает, что ничего в жизни быстро не происходит. И как бы нам ни хотелось быстрого, это убеждение, которое хочет, чтобы мы всего быстро достигли, оно помогает нам только снова-снова попадать в ловушки мошенников. И только... Осознанные люди идут к специалистам, потому что что такое получить быстрый результат, даже пусть за маленькие деньги, да? Результат не получаете, маленькие деньги, ну ладно, они маленькие. А это ведь плохо, потому что лучше заплатить дорого и получить результат, чем платить, платить, платить, платить, платить и результат не получать. Вот где фишка.